Здравствуйте, это я, Сизо, и я хочу вас предупредить, что в этом видео будет снова справа на Если вы напишите тайм-код и напишите, что это такая за пасхалка, то ваш комментарий я совершенно вырежу, обрежу и вставлю в следующее видео, прямо так на экран, и помещу. Всем приятного просмотра. И всем привет, с вами снова Сизо, и сегодня мы будем играть в игру по названию Легенды Закономаний. В этом видео я хочу, чтобы мы сыграли в эту древнюю акцию, у меня достаточно ну точнее не так мало вот этих вот как это называется камни ветра у меня их достаточно этих камней ветра и поэтому мы сегодня будем стараться играть в древнюю акцию а также получить 11 уровень мне интересно еще когда появится дракон зелень сейчас я посмотрю и мы начнем Ага, это открывается на 550 этих вот штуках счета коллекционеров. А ну-ка, а мы где? М -м, ну, нас, в принципе, не так уж и много туда еще. Ну ладно, давайте начинать. Так, сразу как только начали, уже Алия просит не забывать проверять список заданий. Хорошо. Это мы помним, но это мы не в этом видео будем делать. Мы в этом видео будем играть в деревню акцию, которую вы сами же и придумали. Ух ты, 1 миллион еды. Ну, правда, эти железные рога даже нельзя купить. Только заработать тут за игру. Ну, ладно, давайте сначала все это сделаем. Извиняйте, тут реклама была. Вот как сказал то, что в этом видео будет уровень одинутый. Так, он тут и оказался сразу, как только э, воду обновил, построил второй уровень воды. Короче, вы поняли. Ежедневные задания открылись. Арена и еще там задание будет выполнено одно. Да! Ух ты! А ну, что за скоростное разведение? Ага, шик и зелье. Откуда зелье? Да, понятно. То есть... То есть зелень мы должны уже иметь, чтобы сделать для кона Ой. Ой. О, это, это мы знаем. Ага, значит на детском уровне и открываются вот эти. Это очень круто. С самого начала такие вот штуки. Ух ты, ледяная леди ледяными лордами угу. а а а а активировать 450 рублей за реальные деньги ну понятно тоже в игре не будет рублей так можно ли вообще этого дракона получить у него вот 22 фрагмента так тут будет 6 наверное нет 11. Да-да-да. Вот, вот вы не понимаете, что это? Вот что это? Вот это вот все что? Алина открыта в бой. Ух ты! Приветственный подарок! Крутя! Просто крутя! Не, ну это очень прикольно. Мне понравилось, мне уже понравилось это все видео. Вот только четыре минуты прошло, даже меньше. Просто там рекламу я тоже записывал. Эм, и уже мне, мне понравилось то, что тут произошло. Так, я тут не прокачал навык эм, взрывных результатов, поэтому тут трудновато будет. Нет, сказал нет, значит нет. Молодцы. Давайте используем мне в драконах. Просто хочу побить их. Очень много раз их. Вот именно что их. Я думаю, вы слышали, как я ударял. Ух ты. Ой, боже мой ой хорошо спасибо это мы все знаем у меня уже была арена вот почему я это сделал ой боже мой ой, ой боже мой так давайте пособираем все эти летающие штуки чтобы побольше еще было чуть -чуть этих всех ай кстати каким сегодня будет драконня Сегодняшним Драконом Дня будет Дракончик Ржавые Воды. И я надеюсь, что вы напишите имя для Дракона Дня Ржавые Воды. Так, тут еще до павлина мне нужно два дракона вывести. Но ничего, тоже хорошо. Ай! Почему все залагало? Ух ты! У меня все время перекидывает куда как будто я не играю, а все перематывается, перелистывается. Так, давайте это откроем, 800 топы, это круто. Восстановите мистическую пещеру, круто, круто, круто, круто, круто. Давайте еще друзьям откроем подарки, забросим. Инесса Бонита. Очень прекрасное имя. Сейчас? Господа, вы находитесь сейчас в сети? О, это тоже сейчас. Это тоже сейчас. Они все недавно были. Очень круто. Давайте рядом со мной посмотрим один километр. Вот мне интересно, кто в моем городе еще играет. Ага, да. Тренер. Конечно, тренера будут. Брукли. Я уже таких Брукли видел очень и очень много. Вот прям клянусь, то, что невероятно много. 10 километров. 10 километров это уже под подальше. Но это тоже в моем городе. Чапупеля. Легидос. Ошуляюсь. Так, 100 километров не буду. Ух ты, зелье гнева драконов. Еще что-то. Давайте посмотрим, кто этот дракончик будет. Мне интересно все-таки узнать. та да дам -тарам. О, стихия, стихия. Прикольно, прикольно. Давайте освободим тут немного места, потому что тут у меня его не хватает. Для других всех этих драконов. Так, давайте посмотрим. 10 каких-то... Наград. Еще какие-то награды. У меня эти две серии просто все время какие-то призы и призы. Окей, давайте. Давайте. Ага. Автозаполнение заполнение старт. 4,4,8. Ну, прикольно. Только вот будут другие. Суровень 14 мгновенно 134. Мгновенно 134. Извините, реклама снова. Кстати, интересно, тут можно отключить рекламу? Или будет, ладно? Так, давайте посмотрим. Кого. О! Давайте так сделаем. Тут, наверное, будет облако все-таки. Я думаю, лед поменьше выводится. Так, давайте еще. Сделаем что чтобы получить эти камни вет. Ого! Ого! Ого! Это интересно, интересно. Так, собрать еду, собрать золото, выиграть спицу. Ну, в принципе, тут мне и нечего делать-то. О, ну это... Да, агент Фаван. Я Фавна получил вчера. Кстати, куда мы поселим дракона? В стихию. Ой, не стихию. А! Подождите, подождите. Она землей? Она вроде землей? Да. Землей. Конечно же землей. С уровнем 12. Ну ладно, давайте уже мы все-таки начнем играть в драконе поле, а то мы просто что-то делаем и делаем. Я не знаю, я хочу получить все железные рога, потому что за них что-то можно сделать. Купить что-то. Хотя бы что-то. Хотя бы какое-то украшение Так, зачем я это сделал? Ну, ладно, пускай будет. Так. Древние очень редко попадаются. Особенно два. Оцените. О! Ну почему я это о сделал, когда я сказал оценить? Кстати, я мог что угодно выбрать. Кстати, где это, Ковровский вообще? Оценить, оцените, Оцени, пожалуйста, качество роликов моих. Какая музыка тут? Она хоть и успокаивающая, но как-то она очень на уши влияет. О, три железных рога, круто. Давайте так. Пускай будет сундук и два золотых, чем что-то там. Чем один золотой и сундук. Угу. Угу. Значит, тут вообще нельзя ничего сделать. Так. Давайте мне 60 этих штучек. Камни из Не знаю, не знаю. Это был крайний раз. Вот этой вот вещи. Когда я кидал эти камни. О, давайте и опыт особьм немного. А, до 12 уровня не дошел. О, наборы карт. Это хорошо, это хорошо. О, арена Лига Огня. Ага, рысь. Тут рысь будет. Лиги Земли Стальной. Молотоголовый, броненосец, Торпеда. фанат, эм, забыл кто. Поднебесный. Это кто? Легионер? Да, да, легионер, легионер сказать, хотя вообще не знал имя. Так, это... Было. О, новые какие-то. Давайте посмотрим. Так, это сумоист. Это мы, это мы знаем. Василиск. <с tri -fi> имя, конечно... Василиск. А это... Призрачный змей. Крутой этот змей. Сундуки с наградами. Что-то это как-то... Почему... Почему так? Почему каждый двадцатый сундук тут будет вот этот дракон Левиафан? Ну ладно. Ладно, с вами был Зизу. Мы в этом видео достигли уровня. Одиннадцать получили. Тоже очень много призов открыли. Арену открыли. Вот этот вот... Э, к счет коллекционера. Мы поиграли в древнюю акцию. Мы заработали три рога древних. Ой, железных. Это тоже очень хорошо. Пишите имя для дракона дня. Ржавые воды. И если вам понравилось видео, то обязательно ставьте лайк. И Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подписывайтесь на него. Но я рад, что вы досмотрели до конца, если вы досмотрели. Ну а с вами был Фитлов. Всем удачи и всем пока-пока!